Пока в Европе борются с последствиями экономических потрясений, ученые думают об их причинах. И кое-что уже удалось прояснить. Эксперты Цюрихского университета, проведя скрупулезный математический анализ связи ведущих компаний планеты, пришли к шокирующим выводам. Они обнаружили, что всеми процессами на планете, связанными с экономикой, руководит, по сути, одна гигантская корпорация. То есть можно смело вести речь о существовании теневого правительства, в которое входят хорошо известные всем компании. О том, что это за компания, о реальной степени их могущество. Наш коллега Михаил Антонов. В попытке заглянуть в глобальное экономическое загулисье и разглядеть в его тени кукловодов, ученые Цюрихского университета загрузили в суперкомпьютер все, что было известно о докризисных корпоративных связях. Проанализировав движение капиталов за несколько лет, машина выдала цифру. Контрольным пакетом акций в корпорации «Земля» владеют 1318 компаний, на долю которых приходится 60% всех мировых доходов. Специфика... Поведение капитала очень похоже на поведение перенасыщенного раствора, там, скажем, соли, сахара и неважно, любого другого. А когда начинают выпадать кристаллы, то более крупные поглощают более мелкие. Так и в финансовой сфере. Более крупные компании поглощают более мелкие. Поиски крупнейшей акулы капитализма напоминали попытки физиков заглянуть в квантовый мир так далеко, чтобы найти самое сильное взаимодействие. Швейцарцы выяснили, что в обнаруженной экономической структуре тоже есть ядро. 147 финансовых и инвестиционных институтов, контролирующих 40% глобального рынка. Список открывает Барклайс, один из двух британских банков в первой десятке. Там же французский Акса и швейцарский UBS. Остальные американские. Топ-10 замыкает Мэрил Линч. Немецкий Deutsche Bank на 12 месте, но на самом деле... Рейтинг этот формален. У них, конечно, разные названия, но бизнес во многом общий. Это и есть тот самый корпоративный монстр, против власти которого и протестовали на Уолл-стрит. Его внутренние связи в виде пересекающихся активов настолько сильны, что когда они рвутся, хотя бы в одном месте, происходит взрыв. На 34 четвертом месте в списке находим Лемон Брадос. С его банкротства начался кризис 2008 -го. Впрочем, есть ли основания назначать кучку банкиров, как бы это им не льстило, ответственными за все? Нет. Таких структур, которые могли бы осуществлять это регулирование, потому что самые сильные структуры это МВФ, это Всемирный банк и это Всемирная торговая организация. Мы все знаем, что они не всесильны, они находятся под контролем ну, ведущих мировых держав. Но держав, а не компании. Отсутствие рычагов влияния на экономические процессы есть главный источник проблем. Исходя из этого, образ кукловода, дергающего за нити, теряет смысл. Случился бы кризис, существует глобальное теневое правительство олигархов на самом деле. Правила игры определяет одна узкая бизнес корпорация, а управление она как раз не осуществляет. И попытки в условиях кризиса осуществлять это управление приводят только к углублению кризиса. Примитальная схема. С точки зрения управления бизнесом эффекты не дает, потому что как только вы опускаетесь на две-три ступеньки вниз, вы управляющие сигналы теряете. Зато в обратном направлении снизу вверх идут значительно более устойчивые сигналы, которые говорят этой сверхкорпорации о том, что если уж она не управляет игрой, то пора хотя бы менять ее правила. Исследования швейцарских ученых уточняют структуру современного капитализма, но ничего не добавляют к еще марксистской критике буржуазной модели развития. Из этого следует только один вывод. В мировой экономике для того, чтобы обеспечить устойчивый рост, для начала нужна новая идея этого роста. Михаил Антонов, Ольга Трегубова Андрей Путро. Центральное Европейское бюро Вести.